Всем привет! Меня зовут Бойко Руин и я занимаюсь комплексом ремонта квартир в городе ростове на -Дону. И сегодня я хотел бы показать один из способов, как мы закрепляем кабель в штробе. Есть стандартный способ. Это когда мы берем перфоратор, слушаем, как он громко работает, потом берем гипель-хомут, берем кабель, вставляем, и закрепляем. Ну, возможно, еще нужно поддолбить. Казалось бы, довольно-таки быстро. Но когда нужно сделать данную операцию сотни раз, а то и тысячи, э я считаю, что данный способ очень медленный и неэффективный. Что предлагаю сделать я? На каждом объекте всегда есть гофра. Мы берем просто, отрезаем гофру, вкладываем ее. вкладываем ее в штрамбу и просто закрепляем таким вот нелегким таким вот легким способом что экономит нам часы а возможно и месяцы на протяжении года это очень быстро и просто потом просто берется и временно закрепляется ну, в нашем случае это перфикс все быстро надежно потом это просто снимается и все выглядит это следующим образом Пойдемте я покажу как это выглядит то есть так можно сделать даже с ну, с большими довольно таки шлейфами. вот видите как это выглядит то есть... ну а с вами был Рувин подписываемся на канал ставим лайки и помним что Единственный невосполнимый ресурс в нашей жизни – это время. И делайте свою работу быстро, качественно и тратьте свое время на что-то более приятное, чем сверлить перфоратором сотни дырок, которые можно не сверлить. До новых встреч!